Всем привет! Совет от ваших друзей. Расклад плюс игральные карты. Так давайте их распределим. Так, финансы, любовь, отношения, финансы, любовь, энергия здоровье, финансы, финансы, финансы, финансы, финансы, здоровье, отношения здоровье, финансы, отношения любовь, здоровье, финансы, отношения, финансы, здоровье, отношения, финансы, здоровье, отношения, финансы, здоровье, любовь, финансы, отношения, любовь, отношения, финансы, любовь, финансы, любовь. Итак. Сейчас посмотрим по сферам то что интересует как бы самые главные вопрос так любовь ваших друзей к вам Давайте сейчас посмотрим Итак, любовь ваших друзей вас друзья любят так ваша любовь к вашим друзьям и вы тоже любите друзей вы благодарны за то что они в вашей жизни есть друзья могут быть разные я уже говорила то что друзья могут быть и люди и природы и животные и насекомые и стихии природы и конкретно даже предметы, как талисманы, которые можете либо носить вот как кольца, также браслеты, цепочки — это тоже ваши друзья. И сами талисманы, которые могут находиться у вас дома, рядом с вами. Ну, можно сказать, предметы — вещи, да. Итак, любовь в вашей жизни вы любите, но проявляете, показываете любовь очень редко. Бывает, что вы хотите весь мир любить, всем говорить. Любовь — это самое главное в жизни, так и есть. Все должны друг друга любить. Также в вашей жизни есть именно те люди, к которым вы хорошо относитесь, и они к вам тоже хорошо относятся. Могут это быть и, и дети, и родители, и родственники, и друзья, и знакомые. То есть есть люди, к которым вы хорошо относитесь, и к вам хорошо относятся. И также есть вокруг вас, именно ну, не то что собирается, а вот вокруг вас окружает, вот люди вот, они вас окружают именно с любовью, заботой. Иногда вы можете не увидеть, подумать, вот якобы никто не любит, в первую очередь вы любите сами себя. Потом вы можете есть, обратите внимание, вы увидите, что вокруг вас есть люди. Просто кто-то по-своему как-то вот совсем по-другому показывает свою любовь. Ну, любовь бывает разной заботой кто-то любит именно как души братья и сестры могут относиться это вот, неважно, важно кто даже и друзья знакомы, к вам хорошо, с теплотрудностями, вы можете увидеть, если обратите внимание вокруг вас, вас окружается заботливые люди, которые вас любят. Также вы окружаете кого-то заботы, любите, дарите любовь. У вас есть люди, любимчики ваши, также животные, любимчики, предметы, природа, именно конкретно что-то вам нравится. Если даже брать по поводу цветов, есть любимые цветы ваши, которые вам только нравятся. Возможно, кому-то не нравится, а вот лично вам нравится. Также в вашей жизни бывает проявляется любовь, вы чувствуете, видите, а бывает, все, что не замечаете. Также в личной жизни у вас есть любовь, кто вас любит и вы любите. Также наша планета Земля, наши природы, наши животные тоже вас любят. Показывает вам любовь, проявляет свою, бывает вы не замечаете, но когда вы обращаете внимание, даже вот если обратить внимание на солнце, солнце нас любит, греет, дарит свои лучи. Зимой мало солнца, но солнце все равно светит, даже если бывает и метель, все равно днем светло. Солнце дарит свою любовь. Многие не замечают, а кто-то замечает и благодарят. И также в вашей душе есть любовь к самим себе. Вы любите себя, вы цените себя. Это в первую очередь, что нужно делать. Ценить, любить себя. Самое важное и необходимое, что нужно делать. А потом уже проявлять, показывать свою любовь другим. Так, здесь у нас финансы. Финансы, финансы, возможности, да? Возможности, шансы. Ну, не то, что на улыбке шансы, да? То, что можно на зарплату, на деньги купить. Но еще шансы бывают воспользоваться чем-то вот например вы хотите чему-то обучиться а у вас нет времени и когда у вас появляется время вы можете уже обучаться то есть как возможность вам дается так. также бывает что в магазин вы приходите конкретно что-то купить и там остается в этом экземпляре то есть вас ждет только для вас то есть никто не будет не покупает, а вот лично вас ждет когда вы придете и купите тоже бывает возможность такая уникальная когда вам это необходимо важно нужно и вы радуетесь так смотрим финансы так финансы как у вас сейчас финансы Сейчас у вас есть средства, вы можете даже их копить, не тратите. Но сегодня, завтра или, возможно, даже после завтра придется какой то час вам потратить на какие-то нужды. Также вам опять придется потратить. Вы снова их заработаете и опять потратите. Ну да, это круговорот денег. Получать, тратить, отдавать и опять будете тратить, чтобы нужно покупать. Также у вас будут финансы. Так, по поводу финансов, давайте зададим вопрос. Друзья, вам финансы смогут помочь? Вот если у вас денежки тратятся? Потом вот вы получаете и вот смог они вам помочь, если вдруг у вас будет не хватать на что-то. Да, смогут вам помочь. Так, а вы, друзья, сможете финансово помочь, если вдруг у них там, ну, не будет хватать там 20-10, неважно сколько, да, какая сумма что-то им захочется купить. Какую-то часть вы сможете вот, дать им помочь, но ну, также вы половину денег себе оставите, а половину денег дадите. Друзья, не то, что половину, а сколько необходимо, если даже вдруг у вас не хватит, но ну, вы сможете помочь, вы сможете. То есть вот 10 на ну, пополам сделать. 5 себе и вот как бы 5 помочь. Также вы потратите деньги именно для себя, а то, что вам будет необходимо и вы сможете опять их заработать, уже не будете их тратить, у вас они будут и опять потратите, финансов у вас будет возможность воспользоваться финансами своими возможностями, как отношения. По поводу отношений, отношения могут быть совсем разные. Отношения к природе, отношения к самим себе, к окружающим людям, вообще к окружающему, отношения к животным, разные отношения к предметам, отношения, как вы относитесь. Бывает, что предмет, например, к вам может относиться не очень, постоянно ломаться, портится, вы можете это замечать, или наоборот, к вам хорошо предмет относится. Итак, посмотрим ваши отношения нем к себе. Вы хорошо к себе относитесь. Так, окружающие отношение к вам. Достаточно хорошо, но окружающие не показывают вам отношение к себе. Но если вы присмотритесь, вы увидите, что хорошо к вам относится. Бывает, что окружающие показывают свое хорошее отношение, и вы можете это увидеть. Также по поводу отношений вообще к нашей планете Земля. Вы хорошо относитесь. Бывает, что вы не замечаете, либо из-за настроения у вас портятся и отношения тоже могут портиться. Но бывает, что, если даже вы посмотрите на закатный рассвет, неважно, важно, на природу посмотрите и вы увидите, вам намного лучше станет, у вас настроение улучшится. И еще лучше будет ваше настроение. Вы уже не будете так обижаться, но потом вы начнете думать о личных отношениях. О а личных отношениях у вас все хорошо. Главное – это любить сначала себя, а потом уже проявлять показывать другим свои отношения. Также вы хорошо относитесь и к животным и к вам тоже хорошо относится наша вся вселенная отношения с родственниками тоже хорошее и по отношению к своему внутреннему миру вы бываете не обращаете внимания в свой внутренний мир вы не то что редко а вот вы не заходите в свой внутренний мир вы не понимаете что происходит чему дальше стремиться то есть вот нет вот именно такого чтобы вы могли зайти в свой внутренний мир увидеть себя понять себя и дальше уже вот составить список план своей жизни можно так сказать как дальше действовать что делать к чему стремиться вообще полностью все свои увлечения хобби написать но когда вам бывает скучно вы начинаете уже задумываться уже начинаете думать смотреть что же меня интересует чем можно увлечь самих себя начинаете уже Смотреть фильмы, музыку слушать, то есть, чтобы скучно не было вам, вы начинаете себя развлекать. А во внутренний мир вы заходите, кто-то медитирует, кто-то во снах, кто-то пишет и описывает свои настроения, ощущения за этот, этот день. То есть, ну, то есть не то есть а точнее, смотрят на свое эмоциональное настроение также. Кто-то может контролировать свое эмоциональное настроение, мысли свои контролировать именно, о чем думать сейчас надо, что надо делать, то есть как бы все по плану. Свои желания это что исполнять, а вот именно ставить те желания, которые. Вот, например, захотелось и задаете вопрос. Мне это надо сейчас, это так важно, это мне так нужно, что это мне желание как бы не то, что я да, что это желание будет значит для меня. Какие плюсы, какие минусы. И понимать уже, надо ли это желание или не надо исполнять, или пусть останется мечта мечтах. Так, здесь у нас здоровье, энергия. Энергии бывают разные. Энергия силы вашего духа, силы воли, духовная сила. Также энергия вашего организма, энергия вашего здоровья. Энергия ума, энергия опыта. Иногда бывает, что вы не сразу понимаете, что происходит, а потом приходит озарение. И вы понимаете, ага, вот это для чего было, вот зачем так нужно было. То есть не, не то, что не сразу доходит, а вот вы можете не сразу это понять, потому что энергия, например, была слабая, и вы не понимали, что это вот не могли понять, а когда у вас силы уже стали намного больше, уже сильная энергия стала. Вот вы уже стали понимать, вот почему, зачем, как энергия всего может быть. Энергия вашей ауры, космическая энергия, также энергия ваших родственников. То есть ваша родословная, энергия вашего рода. Энергия разная бывает. Энергия чувствительности, энергия чувств, энергия вашей любви, энергия вашего сердца именно в духовном плане и также в вот физическом. Энергия всего. Энергия вашей красоты, энергия вашего… Не то что ума, а вот знаний, энергия также внешности. Энергия умения что-то делать хорошо. Вот, что-то у вас получается не очень, а вот если вы другое будете что-то делать, у вас намного лучше получится. Кто-то, например, не умеет готовить выпечки, а вот варить супы, второе что-нибудь, хорошо получается. То есть в духовке как-то не очень, а вот если на плите вы вот готовите, то хорошо получается. А у кого-то не получается и не в духовке готовить не на плите, а просто готовить, вот, на столе резать салаты, бутерброды делать. У кого как, у кого-то есть вот энергия творчества, у кого-то музыкальные данные есть, энергия музыки. Слышать музыку хорошо, также пользоваться своими музыкальными данными, вокалом энергия всего. Также есть энергии стихии природы, которые помогают вам. Солнечная энергия, энергия луны, звезд, энергия Земли, энергия природы, энергия животных, как вы можете есть животные. Итак, посмотрим вашу энергию. Ваша энергия достаточно хорошо но вы, возможно, ее на что-то прокатите, вашу энергию. Также вы сможете вашу энергию вас <кх> восполнить. То есть не то, что подкопить, а вот наполниться энергией. Когда вы улыбаетесь, когда вы смеетесь, когда вы радуетесь, вы наполняетесь энергией. Вы есть сами источники энергии. Когда у вас... Уже много энергии, вы эту энергию можете хранить, а также можете эту энергию использовать, на что-то ее тратить, на то, что вам будет интересно, или на что-то вам захочется ее потратить. Также у вас будет восполняться энергия само собой, но медленно. А когда вы помогаете себе, вы радуетесь, там пытаетесь а, чему-то новому научиться, или наоборот, отдохнуть, расслабиться, то есть послушать пение птиц, или звуки моря. Неважно, что. Вы когда. Помогаете себе, вы восполняете энергию. Кому-то просто достаточно отдохнуть, поспать и уже наполнится энергией. энергия. Энергии всегда рядом с вами. Некоторые энергии вы не используете вообще. То есть они у вас копятся, копятся, копятся, сохраняются, а потом вы э, начинаете пользоваться ими, но очень медленно. Очень медленно используете свою энергию. Энергия вашей души очень хорошая. Здоровье бывает, что? Настроение. Даже если любого вот простого настроения, может, у вас здоровье тоже вот. Как вот как настроение. Грустно стало, ваше здоровье тоже уже как бы не совсем такое сильное. Начинается уже не то что вот как печаль тоска а тоже ваше здоровье организм начинает тосковать например вы лежите отдыхаете и организм тоже ничего не хочет делать так наступает лень лень всегда рядом а если вы уже начинаете радоваться смеяться что-то делать чему-то обучаться или даже вот ну просто гимнастику делать двигаться то и ваше здоровье энергия вашего именно здоровья энергии тела начинает тоже радоваться двигаться мышцы не только расслабляются но еще когда делаются упражнения и помогаем мышцам чтобы в тонусе были чтобы не то что там атрофироваться да не двигаться даже если просто вот спать вот даже когда мы спим очень долго, да, вот не двигаемся, спим вообще лежим, А потом просыпаемся, хочется потянуться, хочется маленько подвигаться, чтобы вот наконец-то не быть как статуя неподвижно, а чтобы именно движение – это жизнь. И хочется именно двигаться, двигаться, хотя бы чуть-чуть-то, маленечко встать или там посидеть, какие-то медленные упражнения сделать, даже массаж пальчиком сделать. Вот разные массажи вот пальчиком, вот так вот. Кто как вот делает? Просто зарядку для пальчиков, также и для тела. Ваша энергия? Если даже была не совсем прям такая хорошая, у вас уже становится намного лучше. Ваше здоровье улучшается, ваша энергетика, жизнерадостность. все у вас намного лучше становится и улучшается. Ваша энергия, если даже вы ее тратите, то она обязательно восполняется. Вы есть сами... Не то, что энергичные, да, люди бывают разные. Кто-то бывает очень энергичными. То есть за один день могут столько дел переделать, вообще очень много. Когда, например, человек может только вот несколько дел сделать, там на работу сходить... Ну, дома приготовить и как бы спать. А кто-то успевает и на работу сходить, и потом еще куда-то пойти, чем, ну, чем-то увлечься, например, там танцами, я не знаю, творчеством, ну, любыми там знаниями, или даже учиться после школы чему-то, обучаться. Потом прийти домой дома, навести порядок, кушать, приготовить, потом посмотреть фильмы всякие, или музыку послушать, потанцевать, и потом только уже спать лечь. То есть разные бывают люди по энергетике, кто-то очень... Прям энергичные люди. А кто это не совсем? У кого-то слабая энергетика. И тут уже надо побольше отдыхать, восполнять эту энергию. Обязательно надо высыпаться. Это вот самое главное, что необходимо в первую очередь. Чтобы энергетика ваша начала восполняться, надо сначала отдохнуть. После отдыха вы отдыхаете, спите. Можете принимать ванну, потом ложиться спать, отдыхать. Также потом массаж можно делать. И слушать, например, пение птиц, или же приятную музыку, которую вам нравится слушать. Кто-то классический, кто-то иностранный, кто-то свои народные будет традиционную песню слушать. Восполнять свою энергию. Вот она энергия. Значит, если даже энергия у вас сейчас такая, ну не то, что такая, а вот энергия у вас тратится, и у вас уже достаточно средняя энергия, и вы думаете, что нужно восполнить, отдохнуть, обязательно отдыхать. Когда вы отдохнете, воспользуйтесь именно отдыхом не только для своего организма, но еще для умственного, для умственного отдыха, чтобы отдохнуть, ни о чем не думать, и все проблемы отложить, вы потом все это сделаете, не переживайте. Проблемы никуда не денутся, они будут вас ждать. А вот по поводу отдыха обязательно нужно отдыхать, давать своему организму отдыхать, чтобы была энергия, чтобы вы потом чувствовали себя намного лучше, чтобы энергетика была у вас в хорошем состоянии, чтобы вы смогли потом уже, когда вы отдохнете, восполнить. Кстати, только вот это елоч нарисована. Похоже, да, как будто природа. Вот. Энергия природы кому-то требуется подышать свежим воздухом. Или послушать звуки природы, птиц. И когда вы уже отдохнете, и у вас энергия наполнится, и будет сильная, мощная энергетика, вы уже сможете решать все свои вопросы, все свои дела, все свои проблемы, которые у вас есть. чему то новому обучаться. То есть начать либо тратить энергию, либо также как копить, можно сохранять энергию. Но в любом случае тоже баланс, как с финансами. Финансы мы получаем. И потом тратим. Зарабатываем, вот их получили зарплату, да, потратили, хотели. И также по поводу энергии. Энергия вам дается, вы эту энергию потом тратите. То есть вот дали вам энергию, и вы потратили. Вам могут энергию дать природу, Ваши родные, друзья вас поддерживают. Вам и советами, и также что-то смешное вам рассказывает, чтобы у вас энергетика стала намного лучше, поддерживают вас. И также вы своим друзьям тоже дарите свою энергию. И так круговорот ⁇ это энергия. Энергия наполняется, потом энергию тратите. И также по поводу финансов тоже финансы получаются, финансы тратите. Круговорот ⁇ баланс энергии. Дальше энергия ваших друзей. Энергия родных, энергия отношения к самим себе, энергия знаний также у вас восполняется, и вы потом чему-то учите других, или даже для самих себя вот пишите, потом перечитываете, чему вы научились. даже вы можете для себя писать свои записки в прошлое, в настоящее и в будущее, самим себе. И также вы можете написать из будущего, например, Прибавьте, что вот сколько вам сейчас лет, прибавьте 10, 20, 30, 50, 60, 100 лет, 200 лет или даже 1000 лет. Как будто представьте, что вам столько лет, и вы пишете сейчас самим себе, что бы вы хотели написать. Даже можно писать от настоящего, то есть сейчас настоящее, да. И вот, например, настоящее будет через 5 минут, сколько, да? Какими вы будете через 5 минут? Веселыми, грустными. То есть тоже вы можете это написать. Также из прошлого, сейчас самим вы тоже можете написать. Так, сейчас я их развожу, чтобы они были по одной стороне. Вы можете... Себе письма писать из прошлого, из будущего, из настоящего. Это не только помогает вам поддерживать себя, но еще также интерес. Если. Да, бывает, что двойники, люди, похожи, внешне бывают. А также в другом измерении есть вы. Вы вторые, ну, совсем другие. Как будто это ваши копии у вас вам пишут письма. Подсказки вам пишут. Очень даже интересно. Вот так вот через время прочитать письма, у вас, возможно, наберется целая коллекция. Это не как игра, это, я бы сказала, самоувлечение. То есть вы сами увлекаетесь и сами себя увлекаете в то, возможно, чего на самом деле нету, а возможно и на самом деле есть. Вот как тут угадать? Если так подумать, в прошлое, да? Мы в прошлом были. То есть вот вчера, позавчера, год назад. Мы же там были в прошлом. В прошлом мы были. А почему невозможно в прошлое вернуться? Невозможно в прошлое. Невозможно попасть э, Вы вчера. Невозможно попасть вы вчера. Есть только сегодня. Также будущее будет. Будущее как бы завтра. А когда наступит завтра? Завтра всегда наступает только завтра. Да, наступает день календаря, вот новый год, да, любые праздники, да, это наступает. Но само слово завтра, как вот мы туда пойдем? Вчера, как мы можем попасть? Только сегодня. Всегда наступает только сегодня. Вот интересно, да? Вроде и есть. Вчера, вчера было, да, мы там были. Завтра тоже будем. А вот попасть во вчера, вот мы находимся, да, сегодня, мы всегда сегодня находимся. Попасть во вчера невозможно. В будущее, в завтра тоже невозможно попасть. Именно сейчас находясь, надо ждать. А когда наступает завтра, для за... ну, завтра считается уже сегодня. А вот как завтра попасть? Тоже вот так интересно все путёвано. Вот тут загадки. Любовь к себе. У вас друзья любят вас. Они проявляют к вам свою любовь. Кто-то говорит, кто-то заботает, кто-то пытается вам помочь в решении важных ваших вопросов. А кто-то просто вас поддерживает в чем-либо ваших начинаниях, в ваших увлечениях, в ваших знаниях, вы чему-то научились, и потом вы э, своим друзьям рассказываете, чему вы научились, объясняете, пытаетесь свой опыт передать друзьям, и друзья вас еще больше ценят и говорят как же здорово, что есть разные друзья, которые ценят, уважают, поддерживают. Ваши друзья рядом с вами. Друзья могут быть разные. В первую очередь, вы сами себе друзья. И уже дальше, друзья, те, кто вас окружает. Природа, наша планета Земля, она так-так для нас. Не то, что дом, и вот кормит нас, вот мы живем здесь, тысячим воздухом. Еще также является для нас самыми ну, лучшими друзьями. Но в первую очередь, мы сами себе лучшие друзья. Потом могут быть животные, природа, проявление настроения, стихии, предметы. Сами люди могут быть для нас друзьями. Друзья, бывают разные. Даже есть прошлые друзья, настоящие и будущие наши друзья. Всем пока.